Здравствуйте, я Михаил Саватеев, и я хотел бы вам рассказать, наверное, самую легкую задачу с регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. Итак, условия. У малыша есть кучи, 10 куч, из одного, двух, трех и так далее, и 10 камней. Значит, тут один, два, три и так далее, и 10 камней. На каждой нечетной минуте он берет какую-то кучу, и делит ее на две. А на каждый четный берет две какие-то кучи и объединяет в одну. И вопрос. Может ли получиться так, что в какой-то момент э, на, доски, на соответственно... Ну, будет тол только куча с одинаковым числом камней. Хорошо. Э, значит, ответ — да. И можно привести пример. Значит, берем... На первом минуте делим кучу 10 на 2 кучи из 5 и 5. Значит, вот куча 5 и куча 5. Хорошо, дальше. У нас остались кучи 1, 2 и так далее 9. Берем кучи 1 и 9, это уже четная минута будет, и их, объединяем их в одну. Она будет веса 10. И снова берем и делим ее на кучи 5 и 5. Это число. Вот. У нас остались кучи с номерами от 2 до 8. Ну, соответственно, повторяем нашу операцию. Берем кучу 2,8 и, и объединяем их в кучу 10. И снова делим на 5,5. И, и заметим, что следующее у нас будет объединение 3,6. И, и потом 4,5. 3,7. 3,7 и, и, и, и 4,6. И вот. И. После того, как мы объединим 4, 6 в 10 и разделим ее на 5, 5, заметим, что у нас останется на доске одна куча 5, которая осталась вот отсюда. И куча тоже. Куча по 5, куча, куча. И все, ну во всех будет 5. И задача решена. Все.